Не так вот давно крутили по телевизору, показывали назначение нового губернатора, нового президента Башкирии, главу Башкирии Хабирова ради. И это человек, который в свое время являлся, ну если не отцом, то по крайней мере одним из отцов башкирского национализма, наряду с Рахимовым, с Бабаем. Даже, скорее всего, более активный, да был более Башкир? более активен, союз Башкирской да. Башкирской да, он, да, Союз Башкирской молодежи, Небесные Волки, Кукбуре, Национальный Башкирский фронт, вернее, Башкирский Национальный фронт БНФ. Это все организации, которые получили резкий толчок к развитию, резко увеличились и численно и в смысле влияния, именно в те времена, когда Радий Хабиров возглавлял администрацию президента Рахимова. И именно он принимал у себя всех лидеров этих организаций, именно он давал команды на снабжение их средствами, они непосредственно финансировались из казны Башкирской республики. Именно этот человек готовил, что называется, гвардию, национальную гвардию Башкиров. Ну, он еще и действительно... Человек, крепко связанный с самыми радикальными элементами башкирского башкирском национальном движении, националистическом движении. И его как раз э, сейчас, когда на носу смута, назначают главой Башкирии. Да, это хочется воскликнуть, это да, след за Милюковым, там и Гучковым, глупости или вредительство, глупости или измена. Я считаю, что здесь сочетание глупости первого лица Некомпетентности его, что он не знает, кого он назначает. И вредительство тех людей, которые подсунули данную кандидатуру. Опять не могу не вспомнить Владислава нашего Юриевича Суркова, который, собственно, в свое время, когда Хабиров поссорился с Уралом Рахимовым, и был снят, да, вот, был эвакуировал ради в администрации президента, где он заново начал свою карьеру, ну, не на самых маленьких должностях и где его держали много-много лет. Поэтому это только один из примеров маразма действующей власти, которая уже перестала, даже потеряла чувство самосохранения. Назначают не просто врага, а врага идейного. Врага, который при первом же колебании ситуации в центре, ну, объявит независимость, по факту ответственность за то, чтобы оправдать доверие президента. Это ответственность за то, чтобы мне удалось все свои силы и энергию подключить на то, чтобы решать проблемы наших жителей, жителей Башкорстана, чтобы жизнь наших жителей становилась лучше и лучше. Аль-Паслан Тюркеш, унаследовавший идеи национализма и пантюркизма от одного из самых одиозных фигур 20 века. Ахмед Заки Валиди, башкира по национальности. Он сначала сражался с советской властью на стороне босмачей. Потом стал работать на польскую разведку, которая передала его спецслужбам нацистской Германии. А в 1939 году Валиди уехал в Турцию, став родоначальником турецкого фашизма. Вы удивитесь, но поклонники у него есть и в России. Посмотрите на этот снимок. Крепкие, коротко стриженные ребята, похожие на бандитов из 90-х, со вскинутыми в приветствии руками и с повязками на предплечьях. Эти ребята из столицы Башкирии, Уфы. Их организация, как сказано на сайте, правозащитная. Называется, правда, не серые волки, а небесные волки. По-башкирски кукбуре. Она тоже проповедует идеи нацизма. Причем не подпольно, а вполне открыто. Взгляните на сайт некоммерческой организации «Кукбуре» в интернете и на ее страничку в социальной сети. Вот так «Кукбуре» формирует свои задачи и методы их достижения. Цель – защита прав башкирского народа, идеологическая платформа «Национал-демократия». А вот на этом видео, очень напоминая бригаду чернорубашечников, позируют члены «Кукбуре». На нем же видно, как перед молодежью выступает лидер организации 36-летний Азад Сальман. А вот страничка самого Азата Сальманова, в котором он коротко описывает свои увлечения и принципы статус боевой: никто, кроме тебя, Башкир-патриот, не будет действовать во имя процветания твоей нации. Невероятно, но Сальманов, последователь турецких фашистов, до недавних пор числился в Уфимском научном центре Российской академии наук на должности научного сотрудника. Там же работала и мама самого Сальманова, и его приятель, второй руководитель небесных волков Тимур Мухтаров. А мать последнего даже возглавляла Институт истории Уфимского научного центра РАН. Посмотрев эту видеозапись, легко представить, какие идеи продвигал несостоявшийся профессор Сальманов вместе со своими друзьями и родственниками вран. Она сделана 17 октября 2009 года в Уфе. Там, в лучших традициях речей фюрера в мюнхенской пивной, да еще и состоящем позади знаменосцев, он обвиняет Россию во всех грехах и требует суверенитета для башкирии. Правда, в отличие от фюрера, зачитывать приходится по бумажке. Прошли сотни лет совместной жизни башкир с Россией, но ничего не изменилось. При царе рвали и сбили жалованный грамотный башкир. При коммунистах разрывались соглашения башкирского правительства с центральной властью. И сегодня капиталистическая Россия продолжает ту же имперскую политику, втаптывая в грязь конституцию республики Башкорстан. Напомним, что 25 апреля 1993 года состоялся первый референдум в республике, на котором 75% участвующих в голосовании высказали за экономическое самостоятельное Пашкорстана и договорные отношения с Российской Федерацией. Вот что на собственном форуме пишут о реабилитации в Алине члены так называемой правозащитной организации Башкирии Кубура. 31 июля 2008 года Горсовет Уфы принял решение, которое башкирское население Уфы ждало уже давно. А именно, власти Уфы переименовали улицу Фрунзе в улицу Закива-Леди. Наконец-то улицы, столицы Башкортостана, дали имя одного из лучших сынов башкирского народа. А вот еще одна цитата с того же форума Кубура. В связи со 120-летием со дня рождения Международной организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства, 2010 год был объявлен годом Ахмед Заки Валиди. А теперь познакомьтесь поближе с личностью самого Ахмедзаки Валиди, которого сегодня превозносят в Уфе. Это документы из Российского государственного военного архива, доказывающие, что Валиди после того, как побосмачил в Советском Союзе, Работал сначала на польскую разведку, а потом и на германскую. Посмотрите, вот карточка агента польской разведки Валиди, датируемая 1929 годом. Псевдоним у него на тот момент Зевс. В 1939 году эта карточка оказалась в Германии. И только после победы над немцами в 1945 году карточка Валиди с остальными документами рейха попала в Москву. Понять, чем именно занимался Валиди на службе у немцев, можно, взглянув уже на другой документ. Это отчет о вербовке восьми русскоговорящих тюрков с последующей засылкой их в СССР для совершения диверсии. А вот еще один любопытный документ, говорящий о том, что на гитлеровцев Валиди работал еще и по идейным соображениям. Это маленький фрагмент из его письма, написанного в 30-е годы. Для нас важны вечно действующие факторы международной жизни. А именно, национально-расовые различия. Но то, что он был агентом немецкой разведки и проповедовал нацизм, региональные российские власти, похоже, не смущают. Они Валидии прославляют. Посмотрите, вот такие концерты в честь Ахмедзаки Валиди проходят в башкирских домах культуры. Посмотрите, мужчина в шинелях времен гражданской войны и в папахах распевает жалостливые песни о непростой судьбе Валиди на фоне его огромных портретов. Вот уже пикет башкирской организации Куббуре по случаю дня рождения Ахмедзаки Валиди и возле памятника ему же. Вот участники акции возлагают к бюсту цветы. А рядом с памятником стоит молодой человек с импровизированным плакатом с надписью «Мы не красные, мы не белые, мы башкиры». Но самое занятное, что в 2011 году в Уфимском научном центре Российской академии наук появилась памятная медаль Ахмед Заки Валиди Таган, которая стала ведомственной наградой Академии наук Республики Башкортостан. А вот такой бюст Валиди был установлен во внутреннем дворике Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Посмотрите, эта улица в столице Башкирии Уфе когда-то еще в царские времена называлась Большая Ильминская. Потом уже в советский Бухарина, а потом до 2008 года Фрунзе. Но сегодня она носит имя почетного доктора Манчестерского университета и по совместительству бывшего басмача, а во времена Второй мировой войны агента сначала польской, а затем немецкой разведки и, ко всему прочему, националиста и основателя концепции неосманизма Заки Валиди, он же Ахмед Заки Валиди, которого в 1944 году по обвинению в фашизме судили сами же турки. Но что любопытно, сегодня в Турции о том, что Валиде был фашистом, признавать перестали. И теперь турецкие власти пытаются его реабилитировать. Примерно так же, как власти Украины реабилитировали и сделали своим национальным героем Степана Бандера.